Вторая половина апреля – время, когда владельцы классических автомобилей выводят их из гаражей после зимней спячки. А открытием сезона традиционно становится первый этап Кубка Раф Паралле. В этом году весеннее настроение участникам соревнований подпортила зимняя погода. Накануне Москву накрыло снегопадом, а в день старта гонки температура колебалась около нуля. Благо обошлось без гололеда и других опасных для старой техники катаклизмов. Ралли на классических автомобилях проводится по правилам дорожного движения, поэтому принимать участие может любой владелец ретро-автомобиля. Стартовые номера получили более шести десятков экипажей на самой разной технике – от «Жигулей» и «Волк» до «Кадиллаков» и «Ягуаров». Автомобиль у нас новый, ни разу мы на нем не участвовали. Это «Ягуар Марк 2» го года в традиционном британском лоночном зеленом цвете ощущение у меня очень интересное, потому что когда в нем внутри едешь, если закроешь глаза, то чувствуешь себя почему-то в волги газ 24. По году выпуска модели отсортировали по классам: ветеран, all-таймер и янгтаймер. Плюс были организованы отдельные женские, семейные и командные зачеты. При этом изюминкой именно первого этапа оказалась привязка к живописи. Маршрут гонки посвятили художественным полотнам, на которых изображена Москва. И наш маршрут пролегает по тем местам, по тем площадям, закоулочкам, перекресточкам, которым были написаны огромное количество произведений. Нетленные полотна были созданы в этих местах. В этом сезоне трассы Кубка РАВ будут сложными и насыщенными, чтобы обеспечить баланс между штурманской и пилотской частью. Автомобилисты, кто спортивной составляющей предпочитает развлекательную, могут бороться не за кубок РАВ, а за кубок Гран-Тур. Это веселые, красивые, а главное, понятные для экипажей без штурманской подготовки заезды. У каждой такой гонки будет своя тематика, игровые элементы и неспортивные задания. Отчасти потому, что подготовка таких ралли-квестов занятия сложная, общее количество стартов решено сократить до 6 против против прошлогодних девяти. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается организатор, они обещают провести все запланированные шесть этапов в этом году. Так, три этапа весенних примет Москва и область, а на период белых ночей запланирована уникальная гонка по ночному Санкт-Петербургу. Также двухнедельные гастроли ретро-автомобилей должны состояться в Тульской области, а финал примет город Тольятти.